Всем привет! И с вами я, ваш психолог Эльвира Емельянчикова. И сегодня я предлагаю вам спланировать свою будущую жизнь, но не просто спланировать, а подумать, сколько активных лет вам реально осталось жить. Для этого я беру сантиметровую ленту, вот она у меня совершенно новая. И сейчас я предлагаю вам тоже отрезать тот кусок жизни, который вы уже прожили. Итак, я прожила уже счастливых аж 49 лет. И я здесь и буду отрезать. Вот. Этот кусочек жизни я уже прожила. Видите? Вот. По честному говоря честно говоря мне осталось таких же 50 но мы прекрасно знаем что из этих из этих 50 сложно все 50 прожить активно и я сама у себя спрашиваю сколько еще активных лет мне реально осталось и отрезаю себе еще лет тоже может быть 25 26 отрезали на 75 и вот посмотрите, друзья, какой короткий кусок у меня остался. С 50 до 75, вернее, 49 до 75 мне нужно успеть. Боже мой, сколько еще интересных дел меня ждут. И предлагаю вам оценить свою жизнь и запланировать на этот оставшийся кусок. Возможно, у кого-то он будет гораздо длиннее запланировать и не терять возможности, не терять времени прожить этот отрезок, этот кусок жизни активно, насыщенно, счастливо реализовать все ваши мечты и почаще смотреть на вот этот кусочек и говорить себе осталось то, но уже не так много, нужно торопиться воплощать все свои мысли, идеи, желания, проекты в реальность. На этом у меня все. Возьмите на вооружение эту прекрасную практику и будьте счастливы в своей жизни. А с вами была я, ваш психолог Эльвира Емельянчикова. До новых встреч!